Алло всем друзья, сегодня 4 ноября, я приехал с Фидером на Кубань, сейчас уже 5 вечера, 6 час, буду ловить часов до 11, надеюсь что-то поймаю. В планах рыбец крупный и усач. Погнали друзья! Ребят, для прикормки я взял лещ, две пачки, моя базовая стандартная прикормка использую уже. чаще всего ее относительно цены и качества меня более чем устраивает немного воды и добавлю у нее еще две позиции буду добавлять видео вот такую арому и у меня осталось в последней рыбалки э, моты кормовой покупал в зоомагазине и вот чуть-чуть добавлю кормового мотыля в принципе все Пока устанавливал место, собирал удочку. Прикормка подсохла, в свое взяла. Видео, блин, ребята, спешки, спешил очень, когда собирался. Забыл один аккумулятор от одной камеры главной и полотенце для рук и очков одновременно. Прикормка делаю тяжелую, рыба донная. И пылить не надо. Плавающие частички в ней и так найдутся. И плюс арома быстрее растворяется в воде. Здесь то что вода довольно холодная уже. И тоже будет великолепно, отлично полить. Все, прикормка готова. В бой, друзья. Ребят, приехал поздно. По-светлому не, не успел точку отбить. Поэтому клипсуюсь очень простым способом. Бросаю, ставлю. Бросаю прямо напротив себя. Чтобы не терять точку в темноте. Делаю заброс. Заброс. Положил удилище. Кормушка прыгает. Ставлю клипсу. Делаю 2-3 подмотки оборота. Опять заброс в клипсу. Прыгает. 2-3 подброса. Вот сейчас же два раза сделал. Третий раз. Заброс прямо напротив меня. Ставлю удилище на стойку кормушка прыгает снимаюсь с клипсы 1,2 клипса Просто не вижу куда кидать Еще темно, приехал поздно опять заброс прямо напротив меня таким образом я точно не потеряю точку заброса ставлю на точку на тычки прыгает но уже меньше снимаю с клипсы раз два стоит стоит все точку отбил все просто без всяких таким вот перебором подбором шагами назад с глубины на мель я дошел до низа свала, в которую упирается кормушка. Все, Можно кормить. Кормушка у меня 60 грамм, шестиклеточная, обычно стандартная, классическая, без всяких. Единственное, что она с рогами, было бы без рог, было бы в сто раз лучше, какая есть. Главное не попасть в зацеп. Ребят, из наживок у меня вареный метелик. Вот такое. Чудо-юдо. Осталось. Много осталось метелика с последней рыбалки. Я его обдал кипятоком и разложил коробки и заморозил. Также у меня немного есть мотыля который в торфе хранится, крупного. Взял на пробу. Вот Дальше опарыш. И че Вот, все. Набрал. Посмотрим, что сработает. Не сработает ли что-то. Рыбаков сидит много. Все с донками, без прикормки. Меня спрашивают часто, зачем прикорм? Так можно? Да, можно. Кусач. Вообще без вариантов, ну, прикормка вот нафиг. Если он есть, он клюнет. А вот рыбцу проверяли, ребята, брали два удилища, одно тонкой, другое с прикормкой фидер. Примерно по поклевкам один десяти, десять поклевок на фидер, одна на дом. 8. Проверяли, колоссально, разница огромная. С прикормкой есть рыба, без прикормки практически нет. Фух, ждем. Рыбцы нужно подставить. О, маленький усачный. Они рыбец маленький, друзья. Вообще малыш. С, <с, <с ладошка. Беги. Пока. Усач. Не на одного рыбцаж маленького поймал. Поймал. Поклевка, кстати, была довольно хорошая. Ставил поводок длиной 90 сантиметров. Одеваю метелика. Посмотрим, вдруг сработает. На последней рыбалке 90 работа лучше всего. А вдруг и сегодня покажет результат. Уменьшить никогда не сложно. Начало ноября лягушка все значит потеплело Оп. есть рыбка кто-то есть что-то хорошенькое ребят что-то очень выпирается нравится классно кто-то кто-то борзенький очень очень борзенький кто это кто это кто это кто это усач Усач, вот такой красавец вот такой белоглазка, друзья, вот она, вот она. Вот она красавица, белоглазка Значит, я ее в предыдущем видео назвал синцом, Ребят, это не синец, это белоглазка сапа. Узнал точно У сенца рот верхний, а у нее рот нижний там кто там такой борзый ох какая густера вот это густера я понимаю вот это да во ребят вот во. вот это вот густерка Видите? красавица какая серебряная лужайка как будто серебром покрытый смотрите роса выпала не так хорошо на крючке держится как живая Белоглазка, ребят. Вот такая вот. Видите, длинный плавник анальный. Сама удлиненная. Грубо говоря, взяли леща и удлинили. Растянули. И вот такой мордочка у нее. упористый. О, ох, ох, ох, как давит, ребят! А вот это что-то, что-то или рыбец, или усач. И очень похоже на хорошего рыбца. Нет, усач был. Усач сошел. ежик ежик по полю бежит еще и хохочет. Рыбка, не крупная что-то, <смех> белоглазка ребят. Что-то хорошее, Скажи, куча ребят. Ого, ого, да. ого, ребята, что-то очень хорошее. Угу, угу, угу. Угу. Кто там, кто там, кто там, кто там, вот это бьется. Да. Ого, ого, ого. Есть. Есть, ребята. Он долгожданный. Долгожданный рыбец. Вот он. Вот он. Долгожданный Ну что, ребята, отлично половил. Рыбец сегодня бастовал, но зато очень порадовала крупная густера и порадовало большое количество белоглазки. Рыбки вот подловил. Отличный лов. Очень много усача. Три или четыре хороших схода было. Или рыбец, или усач. все-таки Три уса... 3... рыбца поймал. Одного небольшого отпустил, двух хороших грамм по 400 взял. Рыбалка удалась, все отлично, до новых встреч, друзья!